вас козерожки. Сегодня мы с вами поговорим о вашем следующем году, который начнется, ну, начнется у вас по очереди с 21 декабря и по 20 декабря следующего года. В общем-то про основные события, которые ожидаются у вас. Ну, я могу сказать, что 2022 год он будет значительно полегче предыдущих пару лет, которые у нас Посетили и на ваш период выпадают достаточно интересные аспекты. Ну, давайте сейчас будем рассматривать поподробнее. Ну, начнем с тех, которые родились период с 21 декабря по 4 января. Вас ожидают важные перемены в личном мировоззрении, смена приоритетов и ценностей, судьбоносные изменения в чувственной сфере. На поверхность поднимутся давно беспокоящие вопросы во взаимоотношениях. Может назреть необходимость разрыва старых любовных отношений и построения новых. Это критический год для исчерпавших себя отношений. События в семье также потребуют обновлений и определенных жертв. Должны удачно разрешиться вопросы совместных финансов, акционирования, налогов, пошлин, долговых обязательств, а также наследства. Давайте посмотрим на вашу картину вообще, как она будет выглядеть. Но ну, почему, во-первых, такие будут ну, жесткие пересмотры в личной жизни? Но дело все в том, что Плутон будет находиться в соединении с Венерой. Ретроградный. То есть, если бы. Ну, Плутон всегда несет трансформации и перемены. Если бы Венера была прямая, ну это супер аспект, да, он дает чувствительность, чувственность очень сильную, такую обостренную. Но с другой стороны, он также является магнитом для денег. Вот он, это всегда очень такой интересный аспект, который притягивает денежки, особенно если вы находитесь с кем-то в партнерстве, то есть деньги партнерства, деньги от наследства. И еще этот аспект он будет наделять вас знаете, некой такой ну, харизмы и вы будете ну, притягивать к себе не только противоположный, полную свою в том числе, благодаря своему отличному обиянию, харизме и вот, вот этому интересному аспекту. И я думаю, что благодаря этому аспекту многим из вас удастся справиться с многими сложными задачами в вашей жизни. Да, еще этот аспект несет серьезное преобразование как в финансовой сфере, так и в чувственной. То есть, возможно, неожиданные разрывы, ну и тут же нахождение нового партнера вплоть до. Ну, у кого-то это вступление в брак, у кого-то нет, но то, что поменяются приоритеты в чувственной сфере, это сто процентов. И указывание ретроградной Венеры на что-то прошлое скорее всего говорит о том, что это будет ну, какой-то потерявшийся человек, которого вы встретите вновь или возможен возврат к каким-то старым способам источников дохода. Но вообще, сам по себе, вот здесь великолепный аспект, единственный тут у вас нюанс, но он всех козерогов будет касаться, это ну, траты, траты финансовые, финансовые траты, особенно на детей, то есть много денег будет уходить на детей, для кого-то это на развлечение, для кого-то это на хобби. Но, тем не менее, благоприятные аспекты, которые будут формироваться, другие благоприятные аспекты, своим действием они будут нейтрализовывать действие этого напряженного. И тут есть еще указание на то, что у вас возможны конфликты, либо разрывы. Знаете, да... Вот, знаете, ну, во-первых, козни, врагов возможны, неприятные. И разрыв, вот, знаете, с кем-то, кто. Ну не желает вам чего-то хорошего. То есть, вот, знаете, вы могли долго терпеть присутствие каких-то неприятных вам людей либо неприятных обстоятельств, так вот в этом году вы этого терпеть не будете. Вот как будто бы есть кто-то или что-то, куда уходит ток денег, и вы этим недовольны. Ну, это не по вашей воле и не по вашему желанию. Что-то неприятненькое. Я еще могу сказать, что мужчины, если мужчины ну, каким-то образом, то есть если в вашем окружении с мужчины, которые с вами нечестно поступают, и вы их не афишируете, взаимоотношения с ними, так как мужчин, так и женщин касается, то тут ну как-то, знаете, как будто бы финансовые потери, связанные с ними. И плюс еще и ваши напрасные энергетические вложения в них. Ну, как-то так. Вот. В общем, вам здесь совет выходить на выходить на сцену, выходить в люди, выходить из тени, чтобы быть заметными в реальную жизнь. Следующий, ну, опять же, это практически все и предыдущие козероги тоже попадают в этот период, это рожденные с 26 января, тут у меня описка, кстати, не января, а декабря по 6 января. Ну, если сейчас не буду исправлять, я думаю, тут всем будет понятно, с 26 декабря по 6 января. Значит, здесь, просто в данный момент я не могу исправить. Значит, здесь говорится о том, что для вас этот год связан с браком, ну, успех связан с браком в этом году, различные совместные предприятия, взаимоотношения с женщинами, успех через женщин, важны светские контакты, романтические встречи, новые или старые, все равно. Также... Важно прибегать к помощи воображения, тайной духовности, тогда вам будет обеспечен успех. Успех также ждет в юридических вопросах, то есть если вы будете переоформлять какие-то бумаги, благоприятный год, любые переговоры, контракты. То есть любое сотрудничество вам будет приносить удачные обстоятельства и решения различных вопросов. Если в этом году вы встретите человека, который вам очень понравится, вы можете его начать сильно идеализировать. В этом плане будьте осторожны, поскольку он может пройти некоторое время, и вы посмотрите на этого человека совсем другими глазами. То есть не спешите с головой в омут. Ну Те отношения, которые у вас есть уже на момент здесь и сейчас, то... Вы будете в них более чуткими и внимательными. Так, ну, здесь идет просто на соединение еще и Меркурий с Плутоном и с Венерой, поэтому, знаете, он как бы будет добавлять меда в ваши слова. Легче будет коммуницировать с другими, легче будет договариваться. То есть у вас иногда ну, будет ощущение, что... Ну, Вашим языком говорит кто-то другой, очень красноречивый, так легко и слаженно у вас будет литься речь, ну, буквально там петь будете, и очень легко будут мысли складываться в голове, очень, кстати, интересный год для того, чтобы начать какую-то карьеру, связанную с ну дикторством, например, а может быть с танцами, движениями, то есть когда кто-то что-то делает руками, там, например, какие-то там дизайнерство сюда подходит тоже, в том числе что-то делать руками, знаете, будет легко и хорошо получаться. Так, по по по по Так, по остальным моментам, ну, очень многое похоже на описание предыдущего периода. В общем-то, тут особых различий между предыдущим мы, ну я, я не вижу, скажем так. И есть еще помощь от тайных поклонников. Финансовая помощь, возможно, даже еще и с ними какое-то идет у вас усиление взаимодействия. Но сейчас давайте я посмотрю, например, начало 22 -го года что тут у нас будет так первое так. кстати вот 1 января немножко такой напряженный период первое второе в плане конфликтности Ну во всем остальном вроде как достаточно спокойный должен быть Далее, там будет несколько дней, которые могут э, немножечко негативно повлиять на представителей знака Зодиака Козерог. То есть могут наделить вас э, такими чертами, как фантазии, чрезмерная иллюзорность, э, Одержимость может быть реализации какой-то идеи. То есть опасность может быть отравление лекарствами, алкоголем, просроченными напитками, инфекционные заболевания, гипертония, нарушение работы нервной, лимфатической системы. Неприятные события со стороны родственников и соседей. Давайте. Так, друзья, давайте посмотрим, как будут действовать на вас транзиты. Ну, во-первых, видите, вот эта вот оппозиция у нас здесь еще сходящаяся Марс. Лилит, это 12-й, 6 -й дом и 3-й. То есть, это неожиданные поездки в лечебные заведения. Возможно, в заведения учебного типа. Могут быть даже еще и нотариальные конторы. Ну, вот общение по местам закрытого типа, не что-то неожиданное. Может быть еще как вариант какие-то неожиданные приезды, уезды кого-то из тайных мужчин. Это для девочек. Ну и возможные с ними связанные заблуждения. Так, что в плюсе? Вот я смотрю, седьмое, восьмое. А в плюсе тут все-таки остается то, что Ваша Венера будет образовывать все еще благоприятный аспект, вот он, сходящийся к Нептуну, он все-таки будет помогать вам вырулить. Но знаете, здесь еще идет некоторое вот, очарование своим партнером то есть заблуждение в, в выбранном собою человеке, в том человеке, который будет за вами ухаживать на этот момент, это если говорить о чувствах. Но вообще <coughs> очень благоприятная ситуация для того, чтобы уделить внимание своему здоровью. Так, всякие секретные дела, связанные с родственниками по третьему дому, это двоюродные братья, сестры, ну и в принципе любые братья, сестры, близкие соседи, люди, которые вхожи в ваш дом, очень много секретиков, каких-то неожиданных поездков, творческих тандемов. Ну и здесь еще с вашей стороны будет очень такое хорошее творческое воображение. Может быть, даже кто-то из вас займется, ну, немножечко чем-то другим. То есть э, захочет закончить еще какие-то дополнительные курсы, повысить свой уровень образования еще в другой области. Вот по рыбам. Рыба это, я уже говорила, это и медицина, это психология, эзотерика. Но кому что, кому что лежит? Может быть, музыка, танцы. В общем-то, интересный год ожидает, но очень осторожно будьте вот в плане своего здоровья и осторожны на своей работе, потому что там, возможно, еще и какие-то у вас соблазны, которые могут, ну, с одной стороны, вас заблуждать и радовать, а с другой могут вас ну, разрушать внутренне. А еще, возможно, вы даже разберетесь с чем-то очень, ну, с какой-то запутанной ситуацией, в конце концов, вот в вашем текущем году. Рожденные в период с 14 по 19 января вас ожидают год революционных решений и перемен в источниках дохода, особенно связанных с хобби и детьми, вероятные неожиданные траты на детей и развлечения, начало их платного обучения, вложение в развитие своего хобби, участие поклонников в вашем обеспечении, обновленные отношения из прошлого или перерастание дружеских связей в сексуальные – хорошее время для контактов с друзьями, совместного участия в общественных и культурных мероприятиях. Ну, смотрим чуть подробнее. Учитывая, что здесь ретроградный Меркурий будет на ваш период рождения и ретроградная Венера, то это возврат к прошлому, к прошлым отношениям, к прошлым связям, к прошлым друзьям, прошлым контактам, прошлым делам. То есть, в общем-то, Тут вы весь год будете вариться в своем собственном соку, который вы заварили уже на момент вашего дня рождения. Учитывая, что здесь вот этот Тау-квадрат еще продолжает работать, то, знаете, постарайтесь, ну, как-то не принимать резких каких-то кардинальных решений. Ну, знаете, можете обманываться, то есть можете... Прежде чем что-то принять, какое-то важное решение, все-таки попробуйте еще его с кем-то обсудить, с человеком, который является для вас авторитетом, человек, которому вы доверяете. Не принимайте единолично решение. То есть можете ошибиться, особенно это может касаться транспорта и ваших очень близких контактов, взаимоотношений с близкими родственниками. Кстати, может кто-то заболеть из ваших родственников, но здесь знаете, как идет братья, сестры, Могут быть также, что еще? То есть какие-то могут быть неожиданные обстоятельства в их жизни. Что-то не, непонятное <coughs> по Нептуну. <coughs> Радует секстиль к Венере? Ну, наверное, тут у вас с ними будет какое-то очень благоприятное. Благоприятные контакты с ними, благоприятное взаимодействие радость от общения ну, хорошие такие благоприятные отношения будут а может быть даже что-то совместное там придумайте такое творческое интересненькое. теперь обратим внимание на особенности в любви и финансах по ретроградной венере значит год возврата чуть прошлое. Поднимаются старые финансовые вопросы. Произойдет анализ многих отношений, вероятных трезвая оценка. Год не подходит для заключения брака, ну кроме очень редких случаев. Здесь лучше получить консультацию астролога, если уж сильно захочется. Итак, инвестирование, начало бизнеса, имеющего непосредственное отношение к финансовой деятельности, приобретение предметов роскоши, косметологических операций. Год благоприятен для старых друзей потерянной любви, восстановление с ними отношений, продажа ненужных вещей, застоявшихся недвижимости, приобретение антиквариата и любых поддержанных товаров, для повторных переговоров, касающихся финансов, и хорошо заниматься юридическими вопросами, имеющими давние происхождения. Вот для этого год будет для всех козерогов очень благоприятен. Теперь давайте обратим внимание на то, куда лучше всего направить свою деятельность, свою энергию козерогам в следующем году. Ну, тут ситуация выглядит таким образом. Ну, по, по возможности вы себе это выпишите, поставите себе на стоп эти даты и потом просто-напросто понаблюдаете. На самом деле... Просто я выписала даты, там плюс-минус может быть там 2-3 дня могут еще как-то резонировать. Но вам так будет легче строить свои ну, какие-то планы на следующий год. К примеру, Марс, Марс будет идти по вашему первому дому вот с 24 января по 5 марта. Это говорит о том, что наиболее амбициозны вы будете в период с 24 января по 5 марта, будете активны, будете активны в плане карьеры, что-то строить, чего-то добиться, пробивными будете, то есть очень решительными, целеустремленными. Вот для этого... Отличный период, но не забывайте, что с 24 января по 4 февраля еще будет Меркурий ретроградный, поэтому там особо сильно нового не добьешься. Ну и Венера еще там до 6 марта как раз тоже будет в ретрограде. Далее, время, когда вам лучше всего заняться приобретением ценностей, ну и вообще финансовой деятельностью, это 6 марта по 14 апреля. Короткие поездки по родственникам с 15 апреля по 24 мая. А также это благоприятный период для различных там, торжеств. Время уделить семье. Ну, хотите вы или нет, но, скорее всего, придется. То есть могут возникнуть обстоятельства: с 25 мая по 4 июля. В любви развлечений захочется с 5 июля по 19. Заняться здоровьем, работой, либо здоровьем, либо работой, либо домашними животными с 20 августа по 29 октября. То есть так можно себе планировать. Например, если вы хотите отпуск себе в этом году, то вот ну, спланировать удачно отдохнуть, так чтобы была гармония, никто ни с кем не ругался, не ссорился. То вот постарайтесь выбрать для себя, ну, я так думаю, что здесь наверное вот с 5 июля по 19 августа. Вот так вот. Либо можете в период, когда, например, Марс идет по шестому дому, поактивничать. Ну, дело в том, что нужно посмотреть, какие тут аспекты он будет формировать. Ну, я могу сказать, что абсолютно весь июль Марс будет ваш великолепным. Поскольку он будет идти по тельцу и будет формировать благоприятные аспекты, как вашему Солнцу. Так и к Плутону, который сейчас все еще идет по Козерогу. То есть хоть отдых, хоть отдых, хоть работа, абсолютно благоприятно. А вот, например, вторую половину августа я бы лучше на вашем месте все-таки ну, занялась бы здоровьем. То есть если отдых, то это какой-то такой полезный для здоровья отдых, либо, может быть, подлечиться где-то в санатории, сдавать ну, анализы, то что-то что нужно будет сделать. Вообще вот работа, здоровье и различные сложные ситуации вот такие могут объединить в себе период с 20 августа по 11 января. То есть здесь ну, достаточно сложный будет период, который... Ну, знаете, время, когда будет все крутиться вокруг себя, вокруг своих родных, близких и... Ну, тут у вас два варианта. То есть, либо будет что-то по здоровью, либо по работе. Скорее всего, будут какие-то сложные вопросы, которые нужно будет решать. Вот этот вот весь период, начиная с 20 августа, Марс будет находиться в близнецах. А близнецы – это ваш шестой дом. То есть, дом работы и здоровья. Поэтому по нему вы и будете в основном двигаться так, что хорошего что хорошего тут у нас может быть значит по сферам отдыха, подарков удовольствия, ну здесь тоже перечислены периоды, когда ну когда что делать когда что делать, ну вот видите тут для семьи со 2 мая по 27 мая благоприятный период чтобы заниматься людьми людь, детьми любовью Хобби удовольствиями. Вот конец мая, 22 июня. А для здоровья, вот видите, с 23 июня по 17 июля. Значит, нужно вот как раз успеть, успеть до конца июня сделать все свои важные дела. Так, это первая часть. Вот вторая. Ну, кому интересно, потом себе выпишут. Ну, давайте сейчас быстренько пробежимся. Ну вот, Венера начнет выходить с вашего первого дома только лишь 6 марта, она перейдет в Водолей, пока она будет идти по, по Водолею, это ваши денежки, тут у вас будет возможность подзаработать что-то, ну, какие-то еще, может быть, подарочки можете на них рассчитывать. Апрель будет очень благоприятен для встреч с родственниками, для контактов, для коротких поездок, путешествий. И вот посмотрите, какое здесь чудесное будет сочетание. Вот оно как раз будет в конце апреля, в начале мая будет работать. Нептун, Юпитер, планеты очень сильны в рыбах. И сама по себе Венера очень сильна в рыбах. Ну вот что-то на конец апреля, на начало мая можете себе спланировать. Это просто аспект большой удачи и счастья. Ну, любви, счастья, достатка. Вообще в этот день бы замуж выходить, жениться, это самый прекрасный день в году будет значит весь май занимаемся семейными вопросами в июне любовь, дети хобби, увлечения а потом Венера переходит уже в шестой дом а вы знаете, когда Венера в шестом доме ну по здоровью вроде как полегче а вот работать не хочется ну вот конец июня, июль наверное по, по возможности постарайтесь куда-нибудь съездить отдохнуть так, в августе хорошо работать с чужими финансами на чужих ресурсах. И также можно еще съездить во второй его половине в начале сентября, посетить за границу, если кто планирует. И как приедете, вот со второй половины сентября, впрягайтесь в работу, что есть сил. Что сентябрь, октябрь это время работать. Затем у вас потихонечку начнет спадать активность, еще будет желание встретиться с друзьями, как-то с ними немножечко пообщаться. И это где-то вот до, до ноября. В ноябре вы совсем уже будете чувствовать недостаток энергии, поэтому заляжите на дно и будете уже тихонечко ждать своего дня рождения, экономить свои силы. Ну и заново уже включите следующий год уже со своего следующего соляра. Обязательно перепишите вот эти периоды по Меркурию, это сфера контактов, дорог договоренности. значит не время для смены деятельности и подписания договоров для тех, кто родился после 13 января, ну потому что вы родились на периоде ретро-Меркурия. Так, вот это период, когда важно уделять внимание решению старых вопросов по работе, провести обследование организма время для того, чтобы работать с финансами, с документами, не время для новых знакомств, вот май после 10 по 22, -е. и заняться своим самообразованием и своим образом, ну, внешностью. Уже, уже конец года, на конец следующего года. Ну, возможно, кто-то будет какие-то операции планировать пластические, по улучшению себя любимого. Так, теперь главные рекомендации абсолютно для всех козерогов, вот в какие периоды, чем лучше заниматься, расширяться в информационные горизонты. Значит, время положительных перемен в жизни близких родственников, общественной деятельности, начало курса обучения, год благоприятный для начала профессиональной деятельности, связанный с преподаванием, торговлей, разъездами, телематурой телекоммуникациями, психологией, информационными сетями, ну и так далее. Теперь по Сатурну. Сатурн будет для вас находиться во втором доме. Второй дом связан с материальными ресурсами, с деньгами. Ну и понятно, что это, как правило, крайняя озабоченность этими вопросами, поиски новых источников дохода. Важна экономия и порядок в расходах. Откладывайте часть денег. Обязательно во время прохождения Сатурна по второму дому. И прежде чем потратить денежки, несколько раз все обдумайте. Самое главное, поставьте финансовые цели, но только реальные. И обязательно, знаете, ведите, ну, может быть и трать расходов, доходов. То есть будьте очень скрупулезны. То есть как попало направо-налево в этом году, тратить денежки не получится. Так, вот это вот краткая ну, табличка ретроградных планет в этом году, вот 14 января, вот Меркурий, его период, начало-конец, Венера, начало-конец. Но вас больше всего может интересовать как раз вот еще Сатурн, это вот этот вот голубенький. С 5 июня и до 23 октября он будет ретроградный. Дело в том, что Сатурн является управителем Козерога, связан с карьерой с делами. Это вот будет наиболее трудное в финансовом плане время. Если постарайтесь ответственно в этот период относиться к своей работе, к своим обязательствам и очень внимательно отнеситесь к своему здоровью, в том числе. Тем более, что здесь еще подсоединяется Марс. Вот он, он, с 30 октября и до конца года он здесь будет, ну, на самом деле, еще на январь перейдет, но вот я по табличке на 2022 год вижу, что с 30 октября максимальное внимание уделите своему здоровью и работе. Вот эти две сферы, которые будут требовать вашего вообще повышенного просто внимания. Ну, а на этом все. Хочу пожелать вам, козерожке, очень удачного года ближайшего. Несмотря на определенные трудности, они есть у всех. Это жизнь, без них никак. Положительного все равно у вас значительно больше. Подушка у вас в безопасности должна быть обязательно. Вы ее себе формируете, начинаете уже это делать здесь и сейчас. С любовью у вас вроде как все должно быть хорошо, все сложится. Ну, а денежки, денежки нужно будет, конечно, попридержать и относиться к ним как можно более бережно. Ну что ж, надеюсь на вашу поддержку. Пишите, пожалуйста, комментарии, оставляйте обратные отзывы, если хотите. И до, следующих, до встречи в следующих прогнозах.